Ну, а мы видим Москву будущего, которая успела за последние несколько лет преобразиться. А где какой-нибудь робот-переукладчик уже положенной плитки? Что вы вообще о Москве знаете?